Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Мухортиков, я директор компании Amix Group. И сегодня мы с вами приехали на производство для чего? Для того, чтобы показать, почему мы самые лучшие. И я покажу вам сегодня не одно, а целых три производства. Первое – это производство индивидуальной мебели. Второе – это фабрика дверей, наша фабрика Март Dors. И третье – это шпанировка. Итак, погнали! Здесь немного плохо слышно но я думаю что вы меня услышите так как я с микрофоном итак вот здесь находится цех по шпанировке вот здесь располагается фабрикой индивидуальной мебели а вот здесь мы делаем заготовки для нашей фабрики дверей марк и сейчас я расскажу вам обо всем по порядку погнали здесь находится цех по шпанировке то есть что здесь происходит мы берем листы мдф МДФ, кстати, у нас только самый лучший, это МДФ Кастамону в фабрике, то есть это самый лучший МДФ, который есть в России. И берем шпон. Листы шпона, они выглядят у нас следующим образом. Вот это, в таком виде продается шпон. Он бывает разный, бывает, значит, в данном случае это ясень. Вот здесь, например, лежит американский орех. Затем, вот на этом станке, это один из самых лучших станков по сшивке шпона, он сшивается пойдем я покажу насколько хорошо он сшивает то есть, вот у нас видно что два листа и абсолютно не видно никакого шва между ними то есть идеальная шивка. и вот он сшивает, сшивается вот в такие листы Затем с помощью э, специального оборудования а именно валика вот такого наносится клей на лист то есть, э, и затем на клей сверху кладется наш сшитый лист шпона Затем с помощью вот этого пресса, этот пресс он а, и нагревает и давит, а, сила сжатия у него порядка 100 тонн, то есть нагревает и давит, у нас сшивается полностью этот шпон и получается на выходе следующее изделие, пойдем покажу, посмотрим. То есть... Вот такие вот изделия получаются, Вот если его потрогать, он еще теплый, потому что пресс нагревает очень сильно. Вот такие большие листы, в принципе, мы можем шпанировать, и потом из этих листов мы можем изготавливать абсолютно любые изделия, мебель, стеновые панели, ну и другие изделия. Пойдемте покажу еще наш класс шпона. Кстати, вот это шпон американского ореха. То есть когда он покрывается видите да здесь он определенным еще образом приклеен то есть когда он покрывается лаком он очень эффектно смотрится я думаю что мы может быть даже увидим какие-то изделия идем дальше вот этот станок это гильотина она нужна в случае если у нас шпон идет с неровным краем как например вот здесь вот прям можно увидеть что край неровный вот гильотина идеально обрезает этот шпон и у нас получается абсолютно ровный край Идем дальше. Здесь располагается склад шпона. То есть здесь шпон абсолютно разных пород. Здесь можно найти и сосну, и ясень, и дуб, и бук. То есть американский орех. Есть и полудрагоценные шпоны. Сейчас они находятся все под пылью. Смотрите. То есть, если пыль смахнуть, то можно понять, какой это шпон. В данном случае это шпон ясен, если не ошибаюсь, это тангенциальный распил. У шпона бывает разный распил: тангенциальный и радиальный. В радиальном распиле мы видим, не видим точнее кольца. Вот это, кстати, радиальный я перепутал. А в тангенциальном распиле мы видим как раз кольца годовые. Это очень красиво смотрится, но иногда радиальный распил больше подходит. Как пример, как, как пример тангенциального распила, вот как раз мы здесь видим. Видите, здесь видно как раз вот эти годичные кольца деревьев и это выглядит порой очень красиво. Еще хочу показать вам станок. Это вакуумный пресс. Он позволяет а, наклеивать шпон на любые гнутые элементы. Как это делается? Сначала изготавливается кондуктор. Ну Вот, например, вот, пожалуйста, пример кондуктора. Да? Вот. А затем на этот кондуктор сверху укладывается фанера, которая специальная фанера, которая гнется. И затем на эту фанеру уже наклеивается шпон. Наклеивается он следующим образом. Вот эта мембрана, сейчас она как раз в работе. То есть, она туда кладется кондуктор, затем кладется фанера, и, соответственно, воздух из этой мембраны вытягивается, и она вот таким вот образом, как бы, облепляет наше изделие. Вытягивается там воздух очень сильно, поэтому изделие приклеивается очень хорошо. Естественно, это делается все под крышкой, но в данном случае вот вы как раз видите ее в работе. Дальше. Совсем рядом стоит станок ЧПУ. Это маленький станок ЧПУ, а вот есть большой станок ЧПУ. И, кстати, этот станок ЧПУ мы можем прямо сейчас с вами видеть в работе. Что это такое? Фрезерная головка проходит, получается, несколько раз по изделию. И таким образом у нас получается какой-то узор. Вот в данном случае как раз мы видим, какой узор уже он начинает вырисовываться. На компьютере задается программно этот узор, затем флешка вставляется в в наш станок и фреза начинает работать и кстати здесь на этой стене вы можете посмотреть какие изделия как раз делает этот фрезерный станок то есть мы можем сделать какие-то капители различные различные узоры даже картины можно сделать вот здесь есть картина поэтому абсолютно любые вещи мы можем здесь изготовить идем дальше а стоит отметить вот этот станок еще давайте на него посмотрим то есть это большой такой огромный электро рубанок зачем он нужен он если наша деталь допустим имеет какую-то толщину но ну, предположим 22 а нам нужно уменьшить до 21 то мы сюда ее загоняем и этот станок ее идеально уменьшает тоже очень большой довольно дорогой станок ну, часто используемый мы с вами переходим полностью в цех индивидуальной мебели, то есть со шпанировкой мы закончили, уже на станке ЧПУ я рассказал как бы о индивидуальной мебели. Это станок просто для раскроя материала, то есть мы выставляем нужную длину, ширину и с помощью пилы вручную, грубо говоря, отрезаем любой материал, будь то МДФ, ЛДСП, панера. Ну, в данном случае на нашем производстве мы не используем ЛДСП. Это немного другой материал. Посмотрим на МДФ в разрезе. Я расскажу, чем он отличается, например, от фанеры или от ЛДСП. МДФ – это абсолютно гомогенный материал, то есть он плотный по всей своей структуре. Таким образом мы можем его резать, мы можем его фрезеровать, то есть выфрезеровывать из него какие-то изделия. Мы можем закрывать его сверху шпоном, то есть наклеивать на него шпон. Мы можем покрывать его эмалью. Эмалью и затем лаком, для того, чтобы у нас был абсолютно любой цвет. Чем он отличается, допустим, от ЛДСП? ЛДСП мы не можем красить, у ЛДСП есть уже какой-то определенный декор. Он ЛДСП, не гомогенный по своей структуре, то есть там опилки внутри. И, соответственно, мы не можем его фрезеровать, не можем паковать лаком, не можем наклеивать шпон. Мы можем собирать его только под углом 90 градусов. Хотя есть умельцы, которые делают под 45, но все-таки. А МДФ же можно собирать под углом под любым углом 45 не 45 то есть если мы его обрежем вот таким вот образом то он сохранит свою структуру и это самое главное и самое хорошее свойство МДФ также МДФ покрытый со всех сторон он э, очень хорошо выдерживает скажем так воду он не держит ее на сто процентов естественно он тоже разбухает но ЛДСП разбухает гораздо быстрее если на него попадает вода особенно э, в кромке и еще одна особенность ЛДСП в отличие от МДФ Uh, у ЛДСП всегда как раз есть кромка, чаще всего она пластиковая, но иногда бывает бумажная. Uh, таким образом, МДФ – это самый лучший материал для изготовления индивидуальной мебели. И также мы его используем для изготовления дверей. И мало того, кстати, вот как раз это заготовки для нашего дверного производства. То есть в данном случае это стоевые, uh, вот там вот лежат филенки. Из стоевых мы также делаем ригели для наших дверей, но об этом я расскажу позже. Но самое важное, мы используем МДФ только самого лучшего производителя в России. Это производитель Кастамону, то есть это самый лучший МДФ. Чем он отличается от других МДФ? Я же вам должен был рассказать о том, почему мы лучшие. Он отличается тем, что строительный МДФ, который использует большинство фабрик, он не одинаково плотный по всей своей структуре. То есть он плотный по краям, но внутри он не плотный. Соответственно, такой МДФ нельзя использовать для мебели. Потому что, если мы один раз в него вкрутили, например, шуруп, то внутри там рыхлая. Если мы шуруп выкрутили, то он уже болтается. Вот. В данном случае наш МДФ, а именно МДФ Кастамону, он плотный абсолютно по всей структуре своей. И мы можем очень крепко фиксировать детали друг к другу. Пойдемте дальше. Здесь находятся как раз станки для изготовления индивидуальной мебели. То есть эти станки, они уже поменьше. Это для того, чтобы можно было вручную на них обрабатывать какие-то детали. Здесь также есть электрорубанок, еще один рубанок, значит, различные сверла. Вот этот станок, он используется для того, чтобы делать кромку у изделий из МДФ. И, кстати, как раз вот здесь у нас лежит изделие из МДФ уже со сделанной кромкой, то есть видите, вот эта кромочка, она наклеивается на вот этом станке. Пойдемте дальше. Вот этот стол используется для склейки МДФ, то есть здесь мы склеиваем детали друг с другом, то есть имеется в виду, если нам необходимо склеить детали, скажем, под углом 90-45 и 45 градусов или еще как-то, на этом столе мы их фиксируем. То есть Проклеиваем, фиксируем, и они у нас склеиваются. То есть необходимое время они вылеживают, и в итоге получаются склеенные элементы. Собственно, здесь вы можете видеть в работе, как наши мастера работают. В данном случае они делают гнутые перегородки. Это довольно сложный элемент. И, в общем, с такими вещами мы справляемся. И, кстати, пойдемте сюда. Вот это наш полуфабрикат, но я считаю, что даже такими полуфабрикатами можно гордиться, потому что, смотрите, здесь фасады сделаны полностью из массива. То есть... В наших изделиях используется только самая лучшая фурнитура это фурнитура blum это австрия кстати на нашем канале есть довольно подробный обзор как раз этой австрийской фурнитуры от непосредственно поставщика поэтому вы можете его посмотреть я думаю что он где-нибудь у нас наверху появится и вы сможете посмотреть его и понять почему эта фурнитура лучшая. то есть и вот вернемся к этому изделию Оно частично сделано из мдф шпанированного вот, как видите вот это вот например этот элемент это явно мдф шпанированный в данном случае вот это сделаны из массива, фасады тоже массив, то есть мы можем комбинировать изделия. И как я говорил, на нашем производстве мы не используем ЛДСП, но это связано просто с тем, что мы делаем довольно дорогие изделия. Но в целом, если это необходимо, мы можем делать корпуса, например, из ЛДСП, никаких проблем с этим нет. Все необходимое оборудование для этого есть. Идемте дальше. Здесь также у нас находятся станки, то есть это шлифовальный станок. Зачем он нужен? Для того, чтобы обрабатывать изделия после того, как мы, например, его отрезали, чтобы все было идеально ровно и красиво. Торцевая пила, вот там у нас шкафчик с огромным количеством фрез, пойдемте покажу. Посмотрите на эту красоту, здесь есть фрезы абсолютно под любые, мне кажется, нужды, то есть мы можем делать все, что угодно. Идем дальше. Кстати, вот здесь вы можете видеть уже готовые упакованные изделия. То есть вот таким вот образом изделия у нас отправляются на монтаж. Монтаж мы также осуществляем полностью сами, поэтому э, то есть монтажники наши распаковывают это, проверяют на целостность, что все хорошо доехало и собственно э, монтируют эти изделия. Пойдемте дальше. Опять же хочу вам показать э, определенные изделия. Это изделия из фанеры. То есть, э, если такая необходимость есть, то мы делаем изделие с из фанеры. И здесь обратите внимание, вот хочу прямо заострить ваше внимание на вот таких вот углах то есть, это гнутые получаются углы. И это довольно сложные элементы, которые, как я говорил, мы здесь точно так же можем делать. Здесь также находится шлифовальный станок, и самое главное, посмотрите вот сюда. Как раз вы видите в процессе работы. То есть, мы каждое изделие перед тем, как оно покрашено, Перед тем, как оно будет краситься, мы его вышлифовываем вручную для того, чтобы довести его до идеального состояния, чтобы после покраски не было никаких незаусенцев, ни никаких не ни пупырышек. То есть, мы все это сошлифовываем полностью. И, собственно, после этого наше изделие отправляется в покраску. Здесь у нас находится покрасочная камера. Смотрите, покрасочная камера у нас сделана по всем стандартным и правилам. Внизу находится вытяжка, то есть, она вытягивает абсолютно всю пыль, укладывается изделие на вот такие козлы, и затем... Кстати, пойдем, зайдем сюда, я покажу прямо, что мы используем только самые лучшие эмали, то есть это самые дорогие эмали, которые только есть, и они самые лучшие. Соответственно, затем можно пройти сюда и посмотреть. После покраски наше изделие кладется на сушку, то есть если необходимо, оно дорабатывается, дошлифовывается Вот в данном случае это не конечный результат, то есть еще будет покрываться эмалью. Мы иногда покрываем, то есть сначала изделие грунтуется, естественно, да, затем покрывается эмалью, только после этого оно покрывается лаком. То есть лак бывает матовый, глянцевый, полуглянцевый и так далее, полуматовый. Ну вот, вот это уже изделие, покрытые лаком, то есть это шпанированные изделия, которые покрыты лаком. И здесь важно отметить, что мы соблюдаем абсолютно все технологические процессы, а именно, если изделию необходимо сушиться 12 часов, то оно будет сушиться 12 часов, если необходимо 24 часа, мы будем сушить его 24-72 часа, столько, сколько необходимо по требованию производителя. И, соответственно, на выходе мы получаем вот такие вот изделия, в данном случае вот мы видим, да, то есть покрыто покрыт шпон ясеня, вот в эти места будут вставляться филенки из массива, вот такие, и в результате мы получим красивое готовое изделие. Кстати, это изделие готовится в, один из, в одной из крупных очень сетей ресторанов. Вот. Ну вот, сушильную камеру и покрасочную камеру показал. Посмотрите, кстати, обратите внимание, что если вдруг маляр замечает, что есть какие-то недоработки, недошлифовки, да, то есть он вручную также дошлифовывает перед покраской. Это очень важно. То есть мы не пропускаем какие-то мелкие косяки. Мы стараемся сделать идеально всегда. Идем дальше. Хотел обратить внимание на то, что мы используем только самые лучшие эмали, грунтовку и так далее. В данном случае вот это полистак. А это, это итальянские эмали. то есть Это очень качественные вещи. А сейчас я вам покажу, как делаются заготовки для нашей дверной фабрики. Пойдемте сюда. Начинается все вот с этого станка. Это станок, который промазывает клеем МДФ. То есть, что происходит? Вот сюда и вот здесь вот сверху наливается клей. Ну, потом он просто утекает вот в эту ванну. То есть, наливается клей и мы запускаем сюда лист МДФ. Этот лист МДФ проходит и с двух сторон равномерно смазывается клеем. Затем этот лист мы кладем на другие два листа. Сейчас я вам покажу где-нибудь. А, вот, пожалуйста. Это уже готовое, скажем так, изделие. Посмотрите, если внимательно посмотреть, то есть лист, который посередине, и есть два листа, которые по краям. Затем эти листы, они на вот этом станке разрезаются. То есть, кстати, этот станок, он очень хороший, чем что можно сразу несколько листов закладывать, то есть он большую толщину берет. И получается у нас следующее изделие. Видите, вот здесь вот лежат, это заготовки под наши стоевые. Вот. То есть это такие прямоугольнички, которые потом с помощью фрезерного станка, о котором я сейчас расскажу, они преобразуются в наши стоевые. И фрезерный станок находится прямо вот здесь. Смотрите. Это станок, который может фрезеровать с четырех сторон. То есть сюда заходит заготовка и с помощью фрез, вот здесь вот можно увидеть эти фрезы, он э, фрезерует любую деталь с четырех сторон. И соответственно на выходе мы получаем то, что нам необходимо. На этом станке мы изготавливаем для наших дверей стоевые, теленки и коробки. Остается только изготовить наличники, но они изготавливаются на другом станке, потому что их изготовить проще. Вот обратите внимание, сколько здесь фрез, то есть вот фреза, вот здесь фреза, там дальше еще фрезы есть. То есть этот станок он может изготавливать разные детали с помощью того, что у него, по-моему, если не ошибаюсь, здесь порядка шести разных фрез можно использовать. И они настраиваются, естественно, под необходимые нужды. То есть мы заводим вот сюда деталь и на выходе получаем следующее. Пойдемте, я покажу, что мы получаем. А на выходе мы получаем вот такое изделие. То есть, уже отфрезерованы, вот здесь завальцованы края, здесь отфрезерованы и сделан пас То есть, это наши стоевые и наши ригели. Я попозже расскажу о том, для чего они нужны. Или даже, может быть, мы сделаем небольшую вставочку, чтобы показать, для чего они, собственно, используются, что они потом из себя представляют. Здесь вот мы видим филенки, и еще есть один элемент, это коробка, но вот заготовок коробок я здесь не вижу, поэтому мы их посмотрим в том цехе. Итак, ребята, вот здесь, в этом цехе, я рассказал вам обо всем. То есть, вот с той стороны у нас находится шпанировка, склад шпона. Здесь у нас начинается индивидуальная мебель, то есть, здесь у нас станок ЧПУ. Здесь у нас полностью цех по изготовлению индивидуальной мебели. Там же у нас находятся покрасочные, сушильные камеры, то есть, все, что необходимо. И, собственно, здесь у нас небольшой участок. Это участок как раз для изготовления заготовок для наших дверей.